Человечество уже много лет постоянно сталкивается с пандемиями. И каждый раз мы получаем опыт и тем не менее сталкиваемся со следующей пандемией. Я не буду оригинален, если скажу о постоянном, непрекращающемся, волнообразном воздействии пандемии на человека. Другое дело, что не все микробы, микроорганизмы, вирусы, которые являются предметом, этих пандемий являются особо опасными и влекущими фатальные последствия для человека. И скорее всего это именно так, только главные действующие лица, эти микроорганизмы и э, вирусы чаще всего оказываются безобидными и незначительно агрессивными. И люди склонны не обращать внимания на этот процесс, пока новый возбудитель не наносит значительного вреда здоровью. Коэффициент летальности бубонной чумы достигает 30-60%, а легочная чума при отсутствии лечения всегда приводит к летальному исходу. Мы говорим, что победили чуму, но в 2010-2015 годах во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой по данной Википедии. И в том числе 584 случая смерти. Чума не становится пандемией, потому что мы научились ее лечить. Пандемия возникает тогда, когда мы не успеваем найти способ противостоять болезни раньше, чем она распространится по всему земному шару. Конечно, все оправдать конспирологической теорией, но можно оправдать, но не объяснить. Говоря о любом заболевании, в масштабах земного шара необходимо отметить два фактора это фактор происхождения и распространения заражения и фактор выхода ситуации из-под контроля, провоцирующий тотальное заражение. Остановимся на факторе происхождения. Нам кажется, что мы не знаем, откуда нам ждать происхождение новой болезни. Но это совсем не так. Происхождение всегда является следствием изменения условий и обстоятельств. Если что-то не происходило вчера, но произошло сегодня. Для этого есть всегда какая-то причина. И это значительная причина. Можно говорить о диалоге, климате, планетарных изменениях. Но не стоит игнорировать собственную роль в преобразовании собственного жизненного пространства. Чума стала реальной угрозой при возникновении причины расширения контактов с грызунами как напрямую, так и опосредованно а также развитию коммуникаций между людьми. Образование канала от инфицирования до распространения привело к тяжелейшим последствиям. Ну, так, в общем-то, было во всех пандемиях. Как деятельность человека повлияла на популяцию болезни грызунов, так и расширенные возможности общения между людьми привели к фатальному распространению чумы. Мы меняем мир вокруг себя. Мы меняем экосистемы, меняется бактериальный состав, меняются вирусы. И мы начинаем контактировать с теми мирами, с которыми не контактировали раньше. Мы меняем собственный иммунитет, мы меняем иммунитет животных, мы меняем иммунитет растений. И все в конечном итоге это приводит к нашим собственным заболеваниям. С коронавирусом сюжет, в общем-то, повторяется. Можно угрожать всему миру ядерному оружию и умереть от простуды, причем от простуды, причиной которой стал ты сам. Фактор выхода ситуации из-под контроля означает отсутствие достаточных положительных результатов в противодействии. И тут мы можем говорить достаточно много, но тот факт, что в любой ситуации мы выясняем, что ситуация могла бы быть значительно благоприятнее, если бы, и дальше начинаем перечислять какие-то случаи. В конечном итоге мы приходим к тому, что в случае разумной деятельности человека, да, в предыдущее время все могло бы быть иначе, потому что этот, этот, этот фактор, они были уже известны и всем было понятно, что он к чему-нибудь приведет. Ну, мы надеялись так, ну что это не дойдет до пандемии, а будут какие-то более мягкие последствия. Да, мягкие последствия были, но они накапливаются и в конечном итоге это чем-нибудь кончается более серьезным. Ситуация могла бы быть значительно благоприятнее в случае разумной организации медицинской помощи, производственной, хозяйственной деятельности, использования природных ресурсов и других обстоятельств, напрямую зависящих от самого человека. Фактически мы бездарно игнорируем использование единственного неосвоенного ресурса человека его когнитивных навыков. Это непростительная расточительность. Мы говорим, ну люди же глупые. Как мы можем использовать их разум? Не надо только забывать. Одни люди делают других людей глупыми. По своей же собственной глупости. Когда они распространяют ложь, когда они оказывают психологическое воздействие на других людей, когда они выходят за рамки этики. Этика, этика. Люди должны уметь коммуницировать друг с другом. Если мы используем ложь, мы делаем коммуникации бесполезными. Сначала мы не используем людей, бездумно вмешиваемся в природные процессы, а потом удивляемся, что не можем справиться с бактериальными или вирусными распространениями, которые во многом спровоцировали сами. Тоже касается информационной безопасности, тоже касается и радиационной безопасности, тоже касается химической безопасности и всех сфер жизни человека. Я бы хотел, чтобы люди неравнодушны к судьбе цивилизации, к своей собственной жизни, к жизни своих потомков присоединялись к нам, присылали бы нам на почту свои взгляды, свои пожелания, выражая тем самым активную жизненную позицию, участвовали в обучении, участвовали в мероприятиях, и вместе мы можем изменить этот наш человеческий мир в лучшую сторону. Спасибо, Анатолий Кохан.